Мараба, друзья! Привет вам из Стамбула. Вот это вот Босфор. Рекомендую к посещению. Очень интересный древний город. Куча музеев и прочего всякого интересного. Ну что, поехали. Сижу на крыше. Сегодня как Карлсон для вас. Так что поехали. Так, что у нас было в прошлый раз? Вот, прошлый комментарий был вот этот. Скажи, почему твои балалайки и расстояние. И все, поехали дальше. Другая песня. Не... Да, э, сектор газа бомж отправляется тоже в играю все подряд. Так БНС, Акому, Мексикано, Ми Сиенто, Идентификада, Алаба Лайка из сублими. Мульто, Муча с Грация, вернее, Мульто. Uh, так, ну тут же две песни: Москва и Распутин. Так, Сергей, вдохновляешься? Спасибо. Так, добрый день. Можно ли академическую балалайку, можно ли на академическую балалайку поставить все струны металлические? Как будет звучать, или они будут глушить мелодию? Можно, ставьте, потом расскажите. Вот тут переписка есть. Я, э, мы делали эксперимент с учителем в музыкальной школе. Вторую струну ставили металлическую. Э, ну, интереснее как-то может быть звучит для каких-то песен. А вот Попробуйте. Вообще, изначально три струны были металлические на балалайке. И было бы проще, да, с э, звукоснимателями, конечно же. Интересно, она проще в освоении, чем гавайская гитара Сопрано. Да, каждый инструмент требует много работы и, и внимания к себе. Серега перевод, это недружественное. Что недружественное? Песня недружественная. Прекрасно. Вот это логика железная, как топор. Песня недружественная. А что ж сейчас дружественная? Так, спасибо. Добра, если будет возможность подобрать музыку The Banjo Beat. Буду очень благодарен. Выручайте ли я попал на ящик. <laughs> Banjo Beat. Ну давайте отправляется тоже на Играй все подряд. The Banjo Beat какой-то. Я не знаю. Может, слышал просто. Не... Интересный челлендж. Да, вот интересный. Хотел в Стамбуле тоже записать, но э, насыщенная программа такая. Хотел, хочется побольше музеев посмотреть. Поэтому не стали делать. Для нас музыкантов актуальная тема. Страну безразных, так то, что что будет выживать. Так, не унывать. держитесь, Держите себя в руках. Серега, денег, которые в науги отберут 95 дохода. Или можно подбирать под, под, подбрить под дармоедов. Можно. Вам можно. Разрешаю. Так что это опасно подойдут ничего подобного подошли двое милиционера полицейские да сейчас они вот полиционера и послушали и постояли немножко и пошли дальше вот я играю на улице за полчаса 500 рублей а две с половиной ну вот туда ведь рекорды бывают это в зависимости от того кто идет мимо и сколько он сможет вам так сказать кинуть просто ради интереса я же не играл уже на улице ну сколько много Читая, с, с Краснодара как уехал, из Краснодара в училище мы играли, 2005-2006 год. Самое вот, то есть, через, больше чем через 15 лет, получается, сел поиграть на улице. Это же был эксперимент, мне, мне стало интересно, и вот такая идея, родилась идея. Так, мы э, играю. вот, молодец, Владимир. Вот это правильно. Больше было для меня, знаете, не то, чтобы для денег заработать. Нет, просто интересно, как люди будут реагировать. И будут ли они как-то одобрять, что ли. Или... Ну, вот, то есть это же такой факт одобрения, когда человек кидает денежку, правда? Ему понравилось? О, она вот тебе денежку. Так. Добро побрать с Раилия. Чего, не знаю, кто такие. Так, если бы был ребенок, который пел детские песни, думаю, был бы аншлаг. Ну, вот тоже можно, да. При... Берите на заметку, музыканты. На пол-литру хватит. Ну да. Других нету целей в жизни, да? Кроме пол-литры. Так, э, выбор правильной песни можно считать залогом успеха. Пример. В переходе в славянский... Ну, выступают так, так, так. Бабуля под коройку песни поет. Ну... Да, вот видите, я старался играть не русское народное, а вот что-нибудь такое необычное, ну, в моем репертуаре, что называется. Какую-нибудь эстраду, приколы всякие, да, там, из и Джерри. Да, в Нижнем Новгороде был больше недели. Вот тоже пишется, кто-то живет игр, исключительно игрой на улице. Музыка приносит тебе, то еще и нужно. Что же еще нужно? Действительно, что же еще нужно? Классно. С теплом из Мексики, мастера. Мучас гратиас. Салюдас де э, э, Стамбул, <coughs> сестра жены на знаю, Мусоргского играла в Испании на гусли, вот так вот, представляете, нормально 7 севера, да, ну вот, если на гитаре или баяне и петь, поднимешь быстро, <свят> советы, <свят> спасибо, не разбогатеешь, прям там, ну, как получилось, ну, вышел я, было 2 или 3, 3 часа дня, естественно, жарко, естественно, люди мало ходят, ну, что поделаешь. Заработаю в армии РФ за рабочую армию, рабочую компенсацию ЖИ. Ну да. Мало вам новостей неприятных по телевизору и по прочему. Так, применяйте гитарный прием. Как часто вы применяете... А, применяете ли вы гитарный прием или без него можно обойтись? Если не затруднит пару слов об этом приеме. Можете помнить целую целом уроке. Давайте вкратце, значит, гитарный прием. А, их много видов Разные комбинации Но традиционно Самые такие популярные Это конечно три основных пальца да, Большой, первый, второй Или 4 Большой, первый, второй, третий Вернее B321 То есть B321 выглядит как правило да, И B21 либо так Либо по трем струнам Или как бы перебор Как, как вам удобнее В общем а, тренировать гитарный прием лучше на форте в максимальном темпе да? и при этом желательно, чтобы правая рука не двигалась да? например, вот кукушка до То есть мы, когда играем, стараемся, чтобы пальчиками только работали. Пальчики работают внутрь. внутрь. Вот. Чтобы отработать скорость и технику, нужно играть на максимальной громкости и при этом стараться на максимальную скорость развить. Вот. И это касается гитарного э, тремола, который у них... На... Вот. То, что из э, Ноктюрна. Да? Вот. Тоже отрабатывайте на форте, естественно, и как можно старайтесь громче фортиссимо, да ну естественно давайте отдыхать руки естественно так дальше а, так ну как часто я его применяю Ну, применяю когда нужно ну так он видите часто гитарный прием еще используется как украшение какие-нибудь форшлаги, играть и что такое какой строй у этой балалайки Доми-соль или мимиля. уж Сколько я уже... Я вот даже, видите, не отвечаю на такие комментарии. Там у меня везде написано, что мимиля. Доми-соль это классическая. Вы, если попробуете на Доми-соль сыграть, я думаю, сразу ничего не получится. Мимиля. А где же ваш великолепный лик на превью? Да, знаете что, я решил теперь всякие известные, даже не очень известные, пьес... О, сейчас там начнется. Если грохот стоит, сейчас, сейчас будут какую-то подавать пищу. Она с грохотом подается. <смех> Ладно. Кидают такую петарду, она там типа салют. Так. По поводу Лика. Я лицо теперь э, не ставлю. И так везде мое лицо фигурирует. Зачем? А так даже прикольнее, когда кто-то балалайку держит. Так. В какой, в какой тональности была записана эта песня в оригинале? В оригинале это вроде соль минор. Вот. Я решил переделать немножко в ля минор. Эм, так. Трэш like everything in Russia. <laughs> Thrash like everything". То есть трэш, как и все в России. Так, интересный опыт. Продолжай в том же духе. Спасибо. Мегах, я не знаю, что он играть так можно на трех струнах. Вот видите? Так. Спасибо, great work. Еще один роцкер на баллайке. Да, вот, пожалуйста. Присылайте видео. Вот прислал Николай из орла. Сыграл очень, очень достойно. Да. Поэтому присылайте, и будет хорошо. Я буду выставлять. Ну, естественно, тоже постарайтесь сыграть до, достаточно хорошо на уровне. Так, кажется, профессор сейчас должен в обморок упасть. Ну да, танчики зачетные, спасибо. Друг Жене родил. Ну, привет тебе, друг Женя. А, я друг Женя, ну правильно. Это, получается, племянник. Так, Сергей, сделайте. Шикарная песня, отличный инструмент, творят чудеса. Так, разбор есть уже, Мурки, давно. Давно есть разбор мурки. Excellent teacher. Thank you very much. Так, все хорошо и понятно. Спасибо. Познавательно. так. Это что, теперь можно металл рубить на балалайке? Да. Ага, вот. Сколько строят электроподставку? Вот я, как не написано. Вроде же написал. 8 тысяч, да, стоит. С работой, со всеми блочком. Так, вот, это через эту лучше всего. Да, это дорого, но колонка является стандартом для музыкантов в московском метро. Хорошо, пускай стандарт такой. Так, вот бы мне так научиться. Так, который раз слушаю, обзор было бы интересно. Обзор было бы интересно... А, этого блочка. Хорошо, сделаю обзор. Давайте. Скажи, пожалуйста, если использовать одну подставочку, будет звучать, эта подставка есть как пьезодатчик. Да, подставка есть пьезодатчик. Непонятно ничего. Слово совсем непонятно. Очень быстро, нервно. Ну, старый ролик, возможно. Вот, кому-то не понравилось, что очень быстро рассказываю. Пропадает. Почему? Почему пропадает? Пожалуйста, делай больше видео с балалайкой. ага Спасибо. Буду делать. Так, подтанцовываю. Как-то так очень круто. Вы крутой. Спасибо. Вот, спасибо. Ивану и Игоу на понятно Кстати, очень редко кто пишет что-нибудь такое из-за границы. В основном благодарности пишет. Вот правильно, парень, это наш русский инструмент, который нужно продвигать по всей Руси делать. Да, больше бы слушали русскую балалайку. Ну, на, на эстраде балалайка не особо сами знаете, как уважаема. До сих пор считается, что это ин инструмент Шарикова. Да, правильно. Как сделать так, чтобы большой палец хорошо зажимал обе струны на одной-двух ладах и выше. На. Ага, и выше. На первых ладах вроде ничего. А так зажимаем. Значит, большой палец. Упражнение для большого пальца. Обе струны и поехали. Чтобы обе струны звучали хорошо. Да? Выжимайте звук. То есть. Все звуки должны звучать э, все ноты должны звучать вот и все и постепенно и как показывает практика вот у меня недавно ученик э, появился он до этого не играл на баллайке две недели у него большой палец болел но по моей методике, через две недели перестал болеть, и теперь все в порядке, зажимается без проблем, все, он уже может работать. две недели всего надо потратить, и все получится. Вот тут кто-то написал, что геометрия, ну у всех по-разному, большой палец стоит левой стороной, но, но вот говорю, для начала, простое упражнение, зажимаете обе струны, и поехали. То есть надо его просто потрени потренировать, этот палец, вот и все. Так, а почему она кипела вот такая, как обида, что он вам сделал? Мне он ничего не сделал, просто я его перестал уважать. Таких подробностей, кавер на Фиолана, точно, да, аж сам загорелся играть, спасибо, какой-то момент заскучал собачка, да, он у нас такой скучающий, может ли может, мозоли, так, может, могут ли от музыкальных инструментов быть мозоли, через которые в поликлинике кровь из пальца, да нет, ну возьмешь, почему, я просто всегда, если давал кровь из пальца, то давал правую руку мизинец, Потому что этот мизинец я ни в коем случае не даю, потому что это левая рука, мне все пальцы нужны здесь. Гид... О, ну все, приехали. Так, сейчас на... уходим на перерыв. Так, ну понятно, да? Из пальца лучше давать с правой руки, с какого-нибудь мизинца там и так далее. Что делать, если ваши разборы не в оригинальной тональности? Ведь не всегда можно просто мелодию передвинуть на грифе, как, например, в разборах игры престолов. Счастье вы вдруг. Ну, тут только учить гармонию и теорию музыки, чтобы правильно тональность перекладывать, транспонировать на ходу. Тем более, это очень сложно на ходу. Вот. Ну, проще табы сдвигать, там, плюс прибавлять чистая математика. А если прям что-то делать в музыкальном плане, да, именно в нотах, то это только так. Хотя бы сальфетжи нужно элементарное знать. Ну, если надо, тоже обращайтесь, могу и сальфетжи вам, и теорию музыки вот. преподавать. Что у меня сердце ёкнуло, когда в фильме операции во время драки на складе, а, на складе они в руки взяли балалайки. ну да темный учитель отправляется тоже... И дранкин сейлор отправляется в игра все подряд. Так, если бы резонаторное отверстие у баллаки находилось бы, скажем, как на дне, ну, не поставить, как на, у турецкого САЗа. Да, кстати, вот я здесь в музыкальный магазин заходил сегодня как раз САЗы разглядывал, там попробовал немножко поиграть. Вот звук мне понравился, вот этот вот восточный, колоритный. И этот продавец говорит, а у меня балека висит, подскажи, какие струны поставить. Он вот мою посмотрел, тоже удивился, что оказывается подставка такая широкая. Он ее перерисовал себе. Вот, будет переделывать Но У него висела такая старая советская Москва 80 Вот эта вот Которая вообще дровище. Ну, кстати моя первая была. Вот На самом деле Когда я пробовал откручивать отверстие Да давайте лучше так сделаю Отверстие вот это когда ну, Менял Получалось что здесь остается вот это отверстие да, Когда убирал вот эту планку я имею в виду, да, вот. Играешь И звука как будто в два раза больше то есть реально инструмент становится громче то есть можно что-то такое придумать допустим и здесь может быть отверстие сделать или здесь ну то есть такая идея и есть на самом деле вот так что да действительно если вот эту крышку снимать то получается что звука больше это правда так я не попал надеюсь что во второй 22 выпуск попаду ну надеюсь я тоже. Я не заметил, извините. Я бы пальцы Ну да, скорее всего. Пальцы у меня стираются, на самом деле. Так, а чеканную монету сможешь? Ну, чекану монету я уже играл, поэтому, да, Владиславу из Кургана, респект. А, ну все, друзья. Спасибо за внимание. А вот, такая у нас получилась немножко серия Наспех, да? Ну, как получилось. Вот, жду вас в э, следующих э, своих видео. Пишите комментарии, э, задавайте вопросы, ставьте лайки, балалайки, не забывайте. Вот. Ну, а нотки, балалайки и прочее, сборники, обращайтесь, переходите на сайт. Все, пока, увидимся.